Здравствуйте, уважаемые земляки. Со вчерашнего дня на просторах интернета, на, как, на просторах как калмыцкой интернета, входит новость о том, что в отношении двух индивидуальных предпринимателей, глава крестьянского фермерсо-хозяйства, возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. На сегодня у нас в гостях Баир Цегоменко и Светлана Баджаева, которые вчера также в соцсетях Выпустили видео обращение о том, что их привлекают к уголовной ответственности. И по факту посадки джузгуна, поскольку мы знаем, да, но в прошлом году у нас было даже видео, ходило такое позитивное видео о том, что у нас фермера, местные жители, студенты занимаются борьбой со пустыней. И это вот непосредственно те люди, которые этим занимались. Привет, девчонки. Добрый вечер. Что случилось? Сразу переходим к этому вопросу. Почему так произошло? С чем произошло? Я вот знаю то, что на сайте, вот, я подписан на страницу прокуратуры республики, там была вот новость о том, что по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей по, по факту хищения 4 миллионов рублей и покушения на хищение 8 миллионов рублей. Бояр, вот как ты прокомментируешь я думаю, вы будете здесь много говорить, больше говорить. Ну, для начала я хочу сказать то, что мы занимаемся фитомеративными мероприятиями на территории Республики Калмыкия уже с 2016 года. Вот. Но посадку джузгуна мы осуществляли не только на территории нашей Республики, также мы были приглашены по научному сопровождению в Республику Чечня. Вот. И там результаты наших посадок имеются. А что касается именно вот этой сложившейся ситуации, это двух уголовных дел в отношении меня и Светы, в том, что мы не осуществили посадку на территории Бергинского СМО, совершили хищение бюджетных средств, это вот за весенние посадки 4 миллиона, и... В этом году мы подавали опять на субсидирование, ну, возмещение части затрат по проведенным работам на 8 миллионов. А на самом деле, как складывается ситуация? В Бергинском СМО мы работаем уже с 2018 года. Вот. И закрепленные нами участки, они на сегодняшний день уже цветут. Даже те саженцы, которые мы сажали в, получается, весной этого года, ремонт участков делали, они уже сегодня начинают зеленеть, хотя именно в этом году очень большая засуха, вообще беснежная зима практически. Вот. И в таких вот тяжелых условиях, но при соблюдении всех технологических схем, оно у нас все равно произрастает. Вот. Непосредственно по вот этим уголовным делам нас Света является подрядчиком. То есть заказчик это фермер, а мы выполняем уже работы. Вот. Светлана, она работает у нас здесь в городе, осуществляет все финансирование за ГСМ, наим сельхозтехники, но у нас своя тоже имеется, трактор, э, сельхоз, ой, лесопосадочные машинки имеются, вот, она осуществляет все контракты по джузгуну, джузгун это кустарник, который принимается именно вот на песках, и на сегодняшний день патент имеет наш к э, КНИСХ именно на посадку черенков. Вот многие задают вопрос, почему мы сажаем черенками. Саженцы, их принято сажать обязательно с поливом. Uh -huh. Ну а так как у нас с водой дефицит uh -huh. огромный, в республике, получается саженцы ну, тяжело сажать. Вот. Планировали мы где-то сажать сеянцы. Но чтобы сеянцы сажать, мы должны их сами вырастить из семян джузгуна. Вот. Кроме этого, в междуряде джузгуна мы сажаем, ой, сеем кормовые травы. Это прутняк или житняк которые имеют именно кормовую ценность для наших животных. Вот а, для. то есть животные будут ходить, еще и питаться, да? да? Да, и получается то, что на сегодняшний день называется прям барханом э, с любой амплитудой, там, с высокой, с частотой амплитуды. Э, Но на уже есть растительность. Да, они уже могут называться полноценными кормовыми пастбищами. Но для этого у нас э, получается... Сам проект идет на 2-3 года. Почему? Потому что первый год мы сажаем э, джузгун, э, между рядами у нас составляет 5 метров, и по схеме через метр сажаем веточки. То есть каждый метр люди идут и сажают То эти есть веточки. Специально эти технологии, да. Да. Вы сотрудничаете с, с нисхал не Нет, мы э, работаем и с управлением фитомиллерацией, и с лесной опытной станцией работаем. То есть консультируемся у. Непосредственно ученых, которые они единственные, по-моему, на юге России, вот именно главное управление фитомилирации, вот, которые непосредственно вот с прошлого века занимаются именно борьбой с опустыниванием, посадкой джузгуна, терискена и так далее. То есть это очень... Мы с ними сотрудничаем. Не сотрудничаем, консультируемся. консультируемся. В чем вот, давайте непосредственно делаем, что, за что именно привлекает, почему, за какой там участок, я понимаю, земельный участок, сколько там процентов не вышло или вообще вышло не выступает. Почему следственные органы считают то, что это мошенничество? Я так понимаю, там же схема такая, что вас посадили, он должен быть. Да. Выходит, ну, Даже они перепишут на сайте прокуратуры что то, что нет. То есть, тех площадей нет. Ну, во-первых... Вот, ну, да, мне бы хотелось поподробнее именно по уголовному делу. Во-первых, э, об отсутствии площадей не может идти речь, потому что э, площадя нам дает э, прям вот фирма, которая непосредственно занимается межеванием участков, э, землеустройством и так далее. Мы сами не можем на пальцах посчитать площадь, это понятно. Mm -hmm. Мы работаем в части этих координат. Эти координаты уже межу, конечно, мы сами на своих тракторах <coughs> проводим по этому участку. Чьи земельные участки? Э, КФХ, непосредственно тех фермеров, которые находятся на территории этих участков, кроме, получается так, что ферме подают заявку, заказывают, а вы это исполняете, вы как пайгратьчик, понятно. То есть фермы улучшают свои пазычки, да, и останавливает пески, останавливает пески, самое главное. Потому что они у нас иоловые, а оловые это значит, они движущиеся барханы, они на месте не стоят и при хороших ветрах, а у нас господствующие это ведь ой восток, запад, ну да. Один сезон они дуют сюда, а другую сторону туда. То есть и все время рельеф песка, он, каждый сезон он меняется. Вот. И так как они движущиеся, и будет хороший ветер, то есть те, которые на сегодняшний день можно считать пастбищами, и они находятся в зоне риска, если находятся рядом с очагами опустынивания. Вот. Это что касается по площадям. То, что нам в органах говорят, что мы вообще ничего не посадили. Вот из-за этого и хотят как бы нас судить... По статье 159. пятьдесят какой 152. период вы не посадили? По их мнению. Двенадцатый год. Ой, фу, две год. То есть прошлом год. Весна. И... Весна. Это то, что мы уже профинансировались. А, якобы мы там вообще не посадили. И пытались похитить еще восемь миллионов. Это уже посадки осень. Вот. осень весна. Да. и весна две -го года. Хотя мы работаем от межи и до межи. У нас очень большое количество свидетелей. Вот мы примерно подсчитывали, где-то 92 человека задействованы. Это в том числе люди ручной посадки. Это повара, э, трактористы, механизаторы. Люди, которые работают на СЛЧ. На СЕЛК. СЕЛК, да, Студенты, у Студенты. Вот у нас в КГУ есть контракт, что производственную практику э, факультет СПО по землеустройству, они проходят у нас. Сначала они у нас на базе проходят практику, мы их обучаем всей теории, а потом мы им предлагаем, у кого есть желание выехать на участки. Светлана остается в Элисте, в офисе, я еду на участки. А кто хочет поучаствовать в проведении фитоминеративных работ, потому что, как бы, что была преемственность и передавалась, потому что на сегодняшний день те люди, которые нам осуществляли научное сопровождение, консультирование, они уже очень давно, 70-х лет, они в борьбе с опустыниванием. Вот. И вот этот вот промежуток как бы, очень мало. Мы все подрядчики друг друга знаем. Вот. А если молодежь будет знать, как это делается, на глазах у них это будет свистик, как бы это результат. Но когда есть вот из этих студентов, кто соглашается выехать туда, мы их возим за свой счет, кормление за наш счет, проживание за наш счет. И плюс, кроме этого, такая же идет заработная плата, как и работникам основным. То есть работа ведется? Да. Работа ведется. Тогда почему органы предварительного следствия, в том числе и прокуратура, вот, это инициировался все да? как я понимаю, это все прокуратура инициировала. Почему они ну, считают то, что не так? Пока Исплан. сейчас по устному их разъяснению был нанят ими эксперт, мы не знаем ее личности или его личности который установил то что на наших участках посажено всего лишь 30 процентов а вся остальная посадка это старая посадка. Но у нас есть доказательства, которые ну, доказывают то что эти участки были пустыми. Даже специалисты ФГБУ Фитоуправления нашего 11 лет, как они говорили, мы 11, они 11 лет боролись программ, не под программу, не под, господдержку. Просто, не под господдержки, просто дабы остановить этот очаг опустынивания, но у них не получалось. Когда увидели они в этом году, мы их повезли именно на эти участки, Баирвана вот осуществляла выезд, да они удивились и были, если честно, в шоке от того, что эти участки закреплены они то есть, не движутся больше. 11 лет назад вот начались эти работы. Вот Я хочу сказать, что не под господдержку, но именно вот этот очаг, по которому идет уголовное дело, мы его, честно говоря, просто точечно тоже избрали. Вот он, олово, древняя мы будем на нем работать. <саспорядок> Договорились вот с фермерами о том, что мы производим работу на вашей на территории. территории. Они говорят, да, нам нужно, чтобы эти пески остановились, во-первых, во-вторых, чтобы здесь были пастбища. Вот. И самое главное, что вот такая вот зона риска. Получается, Бергин, это СПК Полыны, вот, он находится западный. И этот бархан, он находится на границе Астраханской области и Дом, республики Дом. Калмыкия. Он стоит с востока. И получается, при хороших ветрах он как раз-таки двигался в сторону Бергина. У них есть на территории Бергинского СМО село Смужково. Многие о нем знают. Очень хорошее, такое цветущее... Поселок был, как вот нам местные сторожилы рассказывают, и вот наши работники, с кем мы работали, кто со Смужкова. Вот он свел все хорошо, поголовье было, хороший сихоз животных, но ввиду именно вот таких обстоятельств, что зашли пески Смужкова, люди были вынуждены покинуть этот поселок, и на сегодняшний день там может быть 2-3 дома, которые там живут, и то вот э, те жильцы, которые уже ну, давным-давно там живут. И он очень большой, как... Риск представлял именно для самого поселка Бергин. <смех> а когда уже к нам приехала комиссия с проверкой, проверяли другие участки. Но просто так как мы очень гордимся своей работой, мы решили им продемонстрировать, Спасибо. вот что год назад мы посадили, а на сегодняшний день и вот с вот таких маленьких черенков вырастают саженцы ростом выше меня порой. Но рядки все видны. Мы им показали, и вот они были удивлены, как у вас это получилось. И мы рассказали, что мы делали не просто механизированную посадку, то есть механизированная, это человек находится в тракторе, МТЗ-82, если уже чуть выше на бархан поднимается, это ДТ гусеничный. И на лесопосадочных обслуживает два человека, посадчика, и еще идет человек, который притаптывает, потому что это одно из основных притаптываний от выдувов. Он загребился. Да, да от выдувов. А мы сделали так, а там, где уже выше амплитуда, куда трактора не могут подняться, там уже у нас работают ручная посадка. Идут в паре двое человек. В основном, так как это тяжелый труд, работать на сажальном шиле, как правило, это мужчины или молодые парни, а женщины, даже бабушки. Дети. Да, Пусть но дети не носят. Я. Да, они вставляют саженцы, <кх> притапывают, и ребята еще штырями закрепляют. Точно мы еще в каникулы и так далее привлекали детей, но по согласованию с их родителями, они просто доносили саженцы, потому что даже вернуться с бархана вниз и снова на себе нести не сто веточек, а они блоками несут, чтобы туда-сюда не бегать, мы и детей привлекали. то есть, Но ну это все было очень дружно. Как бы, Работа ведется. Да. ведется. Вот. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.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 Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Светлана, вы сказали, то, что 30% всего лишь от того, что... Вот я понимаю, то, что есть какой-то, наверное, люфты, да, определенный. А скольки процентов считается работа, выполнена? Вы, то, то, то, то есть не, не весь журзгун же может при, приняться, Там процентов а, какая-то есть? Ну, от, 60, ну, до, от 65% вот, это может приняться жестко. Все остальные это с, э, можно отнести туда по траву сельхозживотных, э, потому что эти участки ничем не, огоражены, не огорожены. Мы как бы э, предварительно всегда предупреждаем всех фермеров, чтобы э, не, не пошли именно на этих участках, как-нибудь их обходили. Но ну, иногда бывает. Э, чего бы нам подъезжаем? Да, Чебо нам подъезжаем, так мы все говорим. Правоохранительные органы вам предъявляют то, то что вы не сделали работу на 30%. Но там дело в том, что там все цветет. И там более, 30, более 65%. Просто заключение эксперта. Но мы его не видели. Мы даже его не видели вообще. вообще. Но это все наши посадки. Мы знаем, какие были, вот Баира непосредственно постоянно находится на этих участках, и она постоянно осуществляет, как бы следит за тем, за ходом всей работы. Это были пустые совершенно участки. Там были открытые пески. У нас есть фотографии, У нас видео. есть фотографии, да. Давайте я следователь, да? я, я, например, следователь, и говорю, вы мне врете. Да? Mm -hmm. вот я просто так, прокуратура, правительные органы не будут возбуждать уголовное дело для того, что вот, может быть ли, есть какие-то там моменты, да, определенные там, э, случаи, там моменты, где вы, может, что-то не доглядели, может, они действительно нет, нет, такого нету, потому что я живу три месяца в сезон именно там. У меня ребенок, ему 10 лет сыночек. Он получается практически все три месяца он меня не видит. Вот. Я нахожусь там и ежедневно, я выезжаю на эти участки, сама проверяю. Кроме того, что я сама контролирую, у нас на участках закреплены бригадиры, которые непосредственно за рабочими ходят, проверяют, то есть вырывают саженец, на какую глубину посажены и так далее. Но так как у нас вся бригада вот, и местные жители Бергена, они очень заинтересованы в восстановлении этого песка. Ну, это конечно, да. Они сами уже друг за другом следят, и если кто-то появляется новое лицо, там, солисты или откуда-то, даже несмотря на то, что это наши специалисты приезжают, они даже подходят и друг друга контролируют, учат и говорят, вот пересаживайте и так далее. Даже есть случаи, когда люди возвращаются на свою линию и по новой пересаживают саженцы. Но там э, контроль мой идет ежедневный. То есть говорить о том, что там по -по посажено всего на 30% это... Нет, это абсурд. Это абсурд. Да. Полный абсурд. Тогда в связи с чем? Почему? Прокуратура, правоохранительные органы проводят проверку, инициируют, возбуждают. Ну, если честно, нас тоже этот вопрос интересует. Выдали нас за мошенниц. Как вот вы говорите, то, что на сайте или на странице прокуратуры РК было написано то, что подали я, э, он, фиктивные документы о якобы проведенных фитомилиративных мероприятиях. Э, Нас честно, это очень задело. Это обидно на самом деле, когда постоянно находишься на участках, детей не видишь по полугода. Э, му, я мужа, например, своего постоянно не вижу. Это выезды постоянно, надо договариваться с контрагентами. Где-то селки, где-то трактора, где-то то. то. Боерувана вообще без сидит именно в Бергине. Поломки тракторов. Да. С, сами вот, у нас есть видео, да, где она осуществляет, перебортирует там Ниву, там откапывает трактор. Это же постоянный ежедневный, ежедневный труд, который вот они сейчас Обещание. обливают всей грязи. Да. да. Выскажу такую версию. Боерувана, мысли Светлана? Ну, вы активные, вы активно участвовали, ну, вы выступали на митинге на Пагоде 7 дней, на 1, 2, 1 октября, я уже не помню, 1 октября. 1 и вы выступали на митинге 13 октября, вы тоже были. Вы скажете такую вещь, что можно связать и это преследование по уголовному делу в связи с выступлением, с вашей гражданской позицией. Как вы прокомментируете это? Что вы ответите? Лично мое мнение я не исключаю. Знаете, почему? Я же говорю, что я работаю в фитомелиорации, получается, с 2016 года, 2016 года. Понятное дело, первое время мы не могли такие площадя брать и так далее, да? техники еще не было. Мы всему обучались, только как это делается, и сельхозтехника, люди и так далее, все было абсолютно по найму. Вот. а со временем уже, когда мы более или менее уже прям входили-входили, мы каждый сезон пытаемся приобрести именно то, что э, необходимо в следующий сезон. То есть один раз у нас пошло приобретение трактора, другой раз мы приобрелись там, пассажирскую газель. Потом нам пошли навстречу, э, предоставили безвозмездно э, в пользование э, СОБОЛЬ для того, чтобы транспортировка Кто? газель. Кто представляет, какая организация? Вот глагол фитомиллерации, они нам как предоставили? Они приехали в очередной раз на комиссию проверять участки. Как раз именно там... эти участки, которые, по которым сейчас идется уголовное дело. Да. И уже увидев результат нашей работы, они говорят: девчата, мы такую работу ну, не видели с... Вы чуть уходите в сторону всегда. Ага. Всем, вот вы говорите, что связываете. С чем связывать? Почему связываете? Потому что раньше же не было таких проверок. Почему? Потому что у нас получается одновременно проверяет несколько. Да, вот знаете, как вышло? А, 26... Вот мы где-то 17, -го... в середине мая мы подали пакет документов для получения субсидий у -у -у -у. простым языком. Буду говорить в ми Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия. Как я в видео говорил, то, что были постоянно препоны со стороны работников сельско Министерства сельского хозяйства, далее 26-го у нас изъя в министерстве изъяли наш пакет документов сотрудники ОБЭД. Вот. Весь период мы ждали. То есть, то есть, ранее, когда вы сотрудничали с Минсельхозом у вас проблем не было. не было. Вы с ними работали, вы там всех знаете, да? Я, я уверен в этом, потому что вы, у, у, у вас есть организация ну, помощник, я, для, для... я прежде работала в министерстве А теперь у вас после участие в публичных мероприятиях, стали возникать так такие проблемы, да? Возможно, мы не отрицаем этого. Не, ну, мы это мы видели, мы большому не okay. И вот с 15 июня, июня именно, это все произ... да, с 15 июня у нас прям в одну неделю произошло, вот, 15 июня у нас изъятие, обыск, допрос до 5 утра сотрудникам ФСБ произвели у нас Ой. в офисе. Далее, 17 июня сотрудниками ОБЭП был произведен допрос наших работников центра в отсутствие нас. Мы, мы с Баирой как раз были в командировке в Лагане, ездили в ФСС. По возвращению нам нас попросили заехать в Яшку. Но в течение Яш... всего да. дня допрашивали наши. наших сотрудников. В яшку мы остановились, также зашли в, отдел, в отделение полиции. До 5 утра также нас допрашивали 18 числа сотрудники БЭП те же самые поехали допрашивать наших работников уже жителей поселка Бергин на, на месте да на месте уже и 18 числа по я не знаю как так сложилось нас отключает там энерго причем не задолженность по электроэнергии а из-за простого недопуска, из-за того, что Байера как раз отсутствовала здесь в Вильсте, она как раз ехала. А, Сейчас Байера приедет, ключи привезет, мы вас допустим туда, нам Минал. нечего скрывать. Ну и нас отрезали. Мы полторы недели пытались подключить. То есть нам заморозили абсолютно всю работу. Вот. Но во время вот этого обыска, когда ФСБ приходили с обыском и изъятием, у нас изъяли документы, касаемые именно фитоминерации. Кроме этого, забрали наши блокноты, в которых у нас есть формулы, там, счета и так далее. То есть э, наша работа, естественно, там, планерки и так далее. Те блокноты забрали. А буквально вчера, часиков в 5 да, вечера? Да, в пять часов вечера к нам приехали. Ко мне домой. Я живу на съемной квартире со своим сыночком. Вот. Сыночек как раз заходил домой, и сразу за ним, ну, без звонков, без стуков, э, заходят люди, и он говорит, ну как, я его чуть, чуть предупреждала, потому что думаю, мало ли чего, потому что нам там до 10 лет светит и так далее. Всякие, как бы, ну, ужасы рассказывают. Вот, и я думаю, чтобы ему вот это не было внезапно. Ну, чуть-чуть подготовили ребенка, да? Да, я подготовила. И он такой... лет? 10 лет. И он заходит и такой говорит, мамочка, кажется, началось и уходит. Уходят, и вот ко мне заходят, в этот момент Светлана была у меня, так как на сегодняшний день мы еще проекты делали, бизнес-планирование и так далее, мы с ней сидели, занимались расчетами. Вот заходят к нам, получается трое человек, это два сотрудника Б, один с ФСБ, один сотрудник по техническим средствам, двое понятых. То есть у вас а, дома выводили область? Да. Искали документы, ну, сначала спров... спросили, есть ли там у меня оружие, наркотические средства. Да, добровольно будет. Да. да. да ну, мы сказали, что ничего такого нету, вот, документы, деньги и так далее, ничего нету. Естественно, они прошлись по всей моей квартире и в моих комодах личных проверяли, и в диванах, и везде. Ну, так как ничего такого у меня вообще, я работу домой не ношу, ничего изъято не было. Ну, в принципе, что касается вот обыска у меня. Например, у меня как бы замечаний нет, потому что единственное только, сыночек, он сразу стал снимать на камеру, но я сама тоже снимала, потому что я уже не знала, что происходит вообще вокруг меня, и решила, чтобы оберечься, и вот и со Светой мы об этом обсудили, и родители своих предупредили, чтобы они не были шокированы. Будет такое? Вдруг? Мы точно не ожидали, будет или не будет. Вы снимаете все на камеру. Вот. И мой сыночек, естественно, взял камеру и начал снимать. Сотрудников. И что вот пока шел обыск, его без конца вгоняли в другую комнату, чтобы он не мешался проведению обыска, потому что являлся посторонним лицом. Хотя он несовершеннолетний ребенок, который вот просто при, ну, в ужасе. Мои родители должен находиться. Вот. Светлана, как вы встретили новость о том, что вас, в отношении вас возбудили в уголовное дело? Я, если честно, была шероша. Ну, вообще, если вот у нас в в тот момент как раз, я не знаю, по закололось, закололось сердце, да? Это давление, сердце, хотя бы молодые девушки, э ну, вот так вот нам сказали. И у нас в течение, я не знаю, дня трех, как мы только узнали, постоянно болела голова. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.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 Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Вот в то же время, как, когда у Баиры Иваны производился обыск, производили обыск у меня дома. Вы с кем проживаете? Я, я проживаю с моей мамой, сестренкой родной, моя дочь трехлетняя. И мой муж, ну на тот момент мужа не было, он был на работе, и вот мы как раз-таки четвером были там. Маму я тоже предупредила заранее, потому что она все-таки уже пожилой человек. Я вообще до последнего скрывала, чтобы оберечь ее только от этого, но потом пришлось. И хорошо то, что я это сделала, потому что в этот же день пришли с обыском. Обыск производили присутствие моего маленького ребенка, три годика. Куча людей, понятые, следователи, сотрудники ОБЭП, проверяли абсолютно все. Ну, так же, как у Баиры Ивановны сперва предварительно спросили, есть ли что незаконно или что касается, например, уголовного дела. Только единственное, что у меня взяли, это обратно мой личный блокнот, в котором все записано. Контакт, данные, все, я не знаю, не касающиеся этого уголовного дела, это моя просто жизнь. Даже личные данные мои там записаны. Просмотрели все шкафы, комоды, все мои личные вещи. Ну, ничего не нашли. Вот. И закончили полчаса два, наверное, шел у меня обыск дома. Закончили просто и мы поехали дальше на офис. Да, в это время уже, когда у меня произвели обыск, мы вот Двумя сотрудниками БЭПа и две понятые девушки, мы с ними выехали уже к нам в офис. Приехав туда, там еще был сотрудник ФСБ и еще один сотрудник с Яшкуского РОВД. Вот они нас уже ждали с работником нашего центра. Они стали снова проверять, ну, производить обыск. Уже в офисе, да? Уже в офисе, ага, повторно. повторно. Мы стали им говорить, что все, что вы можете здесь из документов найти, уже сотрудникам ФСБ изъято, поэтому здесь ничего нету. Но если вам надо, вы, пожалуйста, находите. мы никак не воспрепятствовали. Вот они искали опять в диванах у нас и, в общем, везде искали, искали. И кроме того, что вот как в прошлом было обыски, здесь они еще проверяли наши компьютеры, изъяли компьютер наш, телефоны у нас <coughs> изъяли. Хотя мы говорили, что у нас работа станет вся, потому что кроме фитоминерации мы в другие сезоны занимаемся обслуживанием фермеров, но тем не менее это никак не послужило причиной, чтобы телефоны остались с нами, телефоны у нас тоже изъяли. Пока обыск шел, уже Света приехала со своей, получается, их порядка было человек 15. Вот. Обыск шел, шел, мне звонят с моего с дома моих родителей, хотя это даже не прописка. У меня прописка совершенно другая. Вот. И живу я на съемной квартире. Это получается просто дом моих родителей. Приехали туда, а на сегодняшний день у меня мама, вот она у меня безработная, две сестренки там находились, младшие. Папа мой находился и пятеро моих племянниц. Все... Там, да, там тоже обыск. Да. Они до 6 лет всей девочки, вот совершенно маленькие, там два э, годика, три года двоим, и вот так вот Пять э, маленьких девчонок. Мама, естественно, моя разволновалась, распаниковалась, начала ругаться, почему вы моих дочек считаете ворами, мы не воры, мы ну, все честно делаем. И я, говорит, сама там участвовала в этих работах, э, работала. То есть все работы, говорит, я знаю, в общем, такие были вопросы. Но тем не менее, все равно обыск проводили на, на территории дома моих родителей, ну, прошли, но, естественно, тоже они там ничего не нашли. Вот. И мама моя до сих пор вообще еще отойти не может. Я ей сегодня весь день звоню, успокаиваю. Я говорю, у нас люди поддерживают. Все остальное, вот она просто вообще в шоке. Кроме этого, у меня там находилась сестренка, которая больна эпилепсией. Вот, они приехали из-за границы. И вот, ввиду вот пандемии и так далее, выехать не могут. Она находится у, на, ну, у моих родителей, родная племянница моей мамы, вот она вообще у нас эпилепсик. Uh -huh. И вот такие вот страшные вещи, получается, члены семьи наши видят. Тоже страдают. Да. У да. нас начали об этом говорить, что вы в данной ситуации чувствуете? Как вы прокомментируете, чувствуете? Ну, очернили нас, очернили нашу работу, очернили наши семьи, э -э облили грязью за якобы фиктивные документы, я не знаю, если… мы, мы вообще как бы не… как сказать… сторонники за то, чтобы поехать с ними же и показать нашу работу, да показать нашу реальную работу. Мы готовы, я не знаю, на, наши вот работники, которые у нас в Виргине, они все очень хорошо нас отзываются. Но сейчас ввиду вообще всех политических движений, и они боятся записывать видео. Они говорят, если будут допросы и так далее, да. мы будем говорить, что все как да, есть. мы согласны, что да, мы работали и все. Они хорошие мнения, и, и вот так в устной форме, они же говорят, это же наоборот благое дело, что вы приезжаете в село и даете нам работу, потому что многие люди там без работы находятся. Мы платим 1000 рублей в день, то есть в сезон сельчанин может заработать 60 тысяч Рублей, да? рублей, но за два месяца. Это вот если он будет ходить, допустим, каждый день. Мы раньше платили вообще ежедневно. Но когда вот пошел 115 блокировка по 115 ФЗ, мы не смогли уже со счетов снимать. Естественно, мы стали платить в конце месяца. Ну, зарплату, да? да, зарплату. Но никогда старались не подводить, люди это знают. Один раз вообще мы... Уже не успевали, нас поздно профинансировали. Мы буквально прям накануне Нового года привезли людям. 29 числа, 29 декабря мы зарплату привезли. Да, они радовались. Мы потом после Нового года, 4 января, приехали, накрыли стол, поблагодарили биргинцев, что мы так хорошо. Мы очень дружим с сельчанами. Они знают. Даже весной, в период цапмана, стрижки, многие-то могут и там зарабатывать. Тем не менее, они идут к нам. У нас очень... Дружно, получается, в бригадах. Мы все кушаем на земле, все вместе. У кого там что есть, все выпадут на общее. Как в советское время. Вот вы специалисты по А Много ли у нас фермеров или подрядных организаций? Ну, если честно, пересчитать на пальцах одной руки. Ну, где-то 7. 5-1. Да, а большие России объемы России. Кто? кто кто такой сильный подрядчик? Ну, мы по объемам, даже вот <laughs> из-за да, профитикета да, мы да, никогда не интересуемся другими площадями, там, нашими площадями, кто по какой технологии. Каждый подрядчик, он сажает по технологии ну, своей проектной документации. Поэтому мы как бы не отслеживаем. Мы просто все друг друга знаем, кое-когда мы можем друг друга вручать там. Нет, просто я намекаю на то, что сейчас же деньги тоже идут. Может быть, какой-то подрядчики или те, те же, ну, иные заинтересованные лица, так скажем, да, хотят вас убрать как конкурентов. Как да нет, будет? знаете, сколько песков в республике. Ну, Если конечно... из тех, кто на сегодняшний день есть подрядчики... Я думаю, мы не вряд ли. Да, мы, мы не конкурируем. конкурируем. У нас у каждого свои территории. Например, на территории Юстинского, мы работаем, туда не заходят. Но даже если не зайдут другие подрядчики, вопросов нету. Территория большая. Да, территория именно вот песков очень много. То есть много. Нам всех хватит? Хватит вообще на всю республику, даже если вот у нас волонтеры да. приезжали, работали. Но мы и волонтерам платим. Они сначала, сначала едут на как бы безвозмездных условиях, чтобы нам помочь. Но мы не можем всем платить-платить, а вот вас выделяем, вы же волонтеры, тоже платим. Все мы по работы оплачивается. Почему вы решили опубликовать эту новость? Почему вы решили выйти с видео? Ну, в том числе прийти сюда на интервью, согласились. Знаете, такой идет натиск на нас. Тоже все это в устной форме произносится. То, что нас сейчас... Не буду скрывать, завтра мы едем на допрос до и нам так и прямо говорят, то, что с завтрашнего дня вас закроют. На, есть на то, что На вообще... три дня до меры да, да, до меры Ну, вообще, э, будьте готовы до, до двух месяцев сидеть. А, то есть, вас изоляют. Да, У вас изоляют меры обесечения, заключение под стражу на два месяца наберем да. следствие. И плюс еще то, что нам, нам грозит 10 лет. 10 лет лишения свободы. Как нам сказали, это ваша статья и вот эта вот часть, она посадочная. Она в любом случае посадочная. Да, что там нету условных, ну как условный, да. но мы на условно не готовы. Во-первых, ну у меня у моего сыночка кроме меня ну ближе людей нету, это естественно. Потом это позор моему папе. Почему? Потому что он очень порядочный человек, он по, по сей день, э, он работает в Министерстве сельского хозяйства, отделе тем не менее, он до сих пор с южного района ходит пешком. То есть, если бы мы хитили какие-то там средства государственные, хотя бы у моего папы, хотя бы приора была бы, или десятка. Ну, конечно. Вот. Мы эти все деньги, которые бывают у нас э, с дохода, уже в прибыль выходят, мы их опять вкладываем в фитомиллиорацию, потому что мы понимаем, что мы сюда пришли ни на год, не на два, деньги заработать и смыться. Мы учим этому местных жителей, мы учим людей, фермеров. Вот у нас есть фермеры, которые сами приезжают и говорят, девчата, мы знаем результаты вашей работы, видели в Инстаграме где-то. Научите нас, у меня реальные пески. Вот мы говорим, вот мы поедем научим, учим фермеров, учим студентов, учим местных жителей. То есть мы эту информацию у себя не закрываем, не делаем так, что вот мы одни вот такие хотим деньги зарабатывать, и все, больше ничего не надо. Мы наоборот, за то, чтобы все выходить, все работаете, и пускай субсидируется, потому что как-то это должно размещаться, хотя бы даже элементарно, домой хлеб купить. А из-за того, что нас заблокировали там все счета, мы не можем финансирование получить еще какие-то трудности идут в бизнесе вот с этими проверками вот честно признаться, да, Санал это стыдно, как бы и может быть кто-то ну, даже не Да, вот этот вот прошлый месяц мы среди наших ребят друг у друга, даже если может быть кто-то будет проверять наши смс-ки или там счета наши, мы 28 рублей э, занимали друг у друга на хлеб, но не можем это вот так вот а глазки придать, потому что стыдно, во-первых. Во-вторых, родители наши говорят, вы что там вообще делаете? <к few> <к few> <к few> спасибо. Вам что, делать нечего? Вот лично мне, да, моя бабушка, ей под 90 -х... Кстати, еще должны были у нее обыск делать, потому что она, я там прописана. Но тут именно вот, э, спасибо, может быть, в этом случае, именно вот ребята вот вчера... Делали обыск, они сказали, ладно, ночью мы не будем обысковывать в следующий раз. Получается, на сегодняшний день мы в долгах бешеных, но мы не отказываемся от этих долгов. Мы будем выплачивать. Кроме этого, мы дальше планируем. И как вот у наши именно со света, у нас вот есть, мы где работаем, да, информационно-консультационный центр «Помощник». И, его, и название, почему помощник, потому что я изначально, когда создавала эту организацию, я хотела помогать. Именно фермерам, именно сельскому хозяйству. Наши люди, они производственники, они не знают, вот, там, как трактуют те постановления, там, как получить субсидии и так далее. Мы это делаем. Сами фермеры, они вот даже сегодня нам все пишут, что это вот единственные девчата, которые действительно вот на такой как мотиве помогают нам. Давайте их поддержим и так далее. Нет, здесь я согласен. У меня братишка у вас обслуживается. Он мне звонил. Стал переживать то тут какие-то у вас проблемы. Дозвониться не мог до вас. Вот. Здесь я По ценовой политике. Допустим, бухгалтерская услуга на сегодняшний день, пускай даже МРОД, да, 12 тысяч. У нас обслуживание в месяц 2 тысячи. То есть для фермера, это, да, вот сейчас переутвердилось 3. <как> для фермера как бы это Просто даже затрата приехать в листу, что-то сделать и уехать в ГСМ. Вот, всячески мы старались. А теперь получается, да, я вот честное имя это прям вот стопроцентное говорю, честное имя именно своего папы, я, получается, пачку. На сегодняшний день, хотя он у меня сельхозник лихозник, Тимирязева закончил, я в сельском хозяйстве, у Светы мама такая, уважаемая. Вы знаете, и вот вы задали вопрос, да? Почему мы обратились в интернет-сообщество? Почему мы к вам пришли сами? Потому что, во-первых, мы начали бояться даже, что, а вывезли ли нас там адвокаты, защитники? Как? Что нам делать? Если мы к кому-то одному обратимся, а вдруг он кого-то там не знает, а это дело не продадут, у нас сейчас нет денег там что-то кому-то платить. Мы и не намерены платить, потому что все деньги, которые мы могли бы заплатить. Мы уже заплатили. Мы заплатили людям. Мы заплатили запасать материал. Мы наняли трактора. ГСМ заправиться дистопливом. Мы ездим с Бергина в Янотаевку. Это ближайшая где? Янотаевка, она получается сколько там? Где-то 40 километров до востока. Где-то 60 километров мы просто едем за дистопливом. Естественно, за ним ехать надо тоже на газели и так далее. Кроме того, мы газ должны заправиться. Бензин поставить и так далее. Помимо этого мы старались и местным людям помочь. Там нужно фер... чабану, какой-нибудь фермеру, да? бензин. Они знают, что у нас всегда есть дистопливо, они приезжают, у нас могут купить. Мы им идем навстречу, где-то мы к ним обращаемся за помощью. Местные жители нам очень хорошо помогают. Там один у них есть хороший такой старожил, он, он сварщик хороший. Он нам делал, когда вот у нас СЛЧ поломалось, он нам сварку делал, там другие… Взаимопомощь мы Да, водовоз мы Это там же… хорошие отношения сложились. Очень да. И знаете, вот так обидно. А именно почему мы к вам пришли, не из-за того, что там вот я на митинге выступала и так далее. Просто мы сейчас хотим к людям, к нейтральным прийти, мы обращаемся ко всем. Мы обращаемся и к вам, там и там, в опору России обращались народных фронт хотим обратиться. В общем, везде не то, чтобы там пиарить себя или придать огласки, а просто свой честный труд защитить. Потому что я лично от Межи и до Межи, я каждый участок знаю. Я без координат на каждый любой, пусть хоть 100 человек со мной выезжает проверяющих. Будем проверять? Пожалуйста. Что касается этих работ и хищения каких-то денег, я же даже и вот я проверяющим говорила, я готова на любые проверки, на любые, но только чтобы хотя бы изначально, да, хотя бы бы и нас приглашали. В степи даже земельщики, не имея координат, могут запутаться. А мы просто почему знаем, мы ориентируемся именно по барханам. А сейчас получается, я всегда старалась, и вот Света, да, мы всегда старались честно, все, мы работаем в долг часто с нашим фермером, мы понимаем, какой тяжелый труд, а на сегодня получается мы как эти... Главные мошенники 12 миллионов хотели куда-то запрятать. 10 лет грозит. Страшно? Ну конечно, ну конечно страшно, если страшно. меня посадят, я выйду. Понимаете, у меня ребенок 3 лет, это получается, я выйду, она уже будет потом 13 лет. А у, у меня. Вы уже в тюрьме сидели как будто. Никто не поставит девчонки. <свят> ну Фактически все равно, на нас так пугает, почему мы обратились в общественность, почему мы э, решили создать э, страницу в интернете, э, потому что уже мы в растерянности, мы уже не знаем откуда помощи ждать. На самом деле у нас даже... Э, Если возможно, мы кому-то не угодны интернет... в нашей ну, мы уйдем в другой регион запросто, в Чечне нас ждут. Мы, мы, тогда уже будет не научное соображение, мы поедем там работать. Потому что мы там уже работали. Мы в Астраханской области можем работать, потому что Лучше там. Лучше там мы будем останавливать пески. Да. Раньше выходит. Там и нету коней. Проверки, возбуждения дел ранее есть? Ну, проверки всегда они были. Мы всегда за проверкой. Это контроль Приезжайте Проезжайте, наши контроль проверяет уже сейчас здесь, проверить. в министерстве, но ну, мы даже об этом не знали. Проверяет, проверка дальше проходит. Нас именно проверяет Главное управление по фитомилирации, они выезжают прям с линейками, э, с, с камерой, то есть замеры делают, вытаскивают саженец, на углубление проверяют, то есть вот такие проверки. Но они текущие, мы с этим согласны. И мы и сейчас согласны, пусть ФСБ, Б, прокуратура, сейчас следствие, пускай их, пожалуйста, и они проверяют. Но, во-первых, не нужно нам угрожать. Желательно бы, чтобы а как это он угрожает? не Здесь видеть. Подробнее, а как вам угрожать? Ну, в что плане того, угрожает? что, вот, допустим, по, когда я говорила, что вот вы нам не верите, мы такие работы произвели, у нас есть фото и видео. А что ваши фото и видео? Мы видели ваши работы, вы ничего там не посадили. Но вот это не разве говорю. не предвзятое отношение? Потом мне говорит один из сотрудников, мы еще не раз с тобой встретимся, так что, типа вот такого плана. Потом... Нашим работникам звонят. Да. Я, например, вообще не хочу, чтобы в памяти моего сына я вот такая осталась. Он сейчас ребенок. А когда он станет взрослый, он же все детали помнить не будет и все детали не знает. Он будет сидеть и думать, а что-то моя мама, может быть, что-то преступничала. Впереди mm -hmm. у него переходный возраст. И вот вы говорите, если на 10 лет посадит. Он весь переходный возраст проживет без меня? Это что такое? Без призорства или как? Или моей маме, которая не работает болеет папа который тянет несколько семей им что ли моего сына понимаете воспитывать к слову Ивановна, воспитывает сына одна ну, я уже понял я вам верю у нас есть я фото, вам, верю. Я вам верю люди да. я документы сейчас, вот, вы очень подробно рассказ сейчас ну, да, рассказали я вам верю, действительно, и, девчонки, я желаю вам удачи. Мы, мы не можем вмешаться в следствие, мы не можем влиять на прокуратуру и погонить органы. Я мы... не хочу даже на один день с анал садиться. Я... Хотя Он... нам говорят, там будет, ничего там страшного часов. нету. Я уверен, что вы будете на свободу. Ну, так и говорят, берите хорошо. с собой щетки, ну, сумку собирайте с собой. Сейчас, завтра вы поедете в Саганоман и вас там закроют на 48 часов. До ну, высокой, 91. В не за хотят. Да. Потом по, по судебному решению либо же продление, либо же э, как, зод. как будто мы так. То сам, есть вы да, я но... хотела сказать, как будто мы такие преступники, как будто мы прячемся, там чего-то скрываемся. Во-первых, нам вчера начали говорить, а что вы трубки не берете и так далее. Нам позвонили в момент, когда у нас идут сейчас гранты. Да, гранты. Мы готовим бизнес-планы для наших фермеров. Мы каждому индивидуально подходим, звоним ему. им. Это... Есть фермеры-бабушки чтобы их лишний раз не тревожить. Ребята все, они волнуются, каждый хочет поучаствовать, естественно, каждый хочет получить поддержку на развитие. Хорошие такие фермеры, мы в каждый бизнес-план вникаем. Вот честно признаться, это фермеры даже подтвердят, мы работаем круглые сутки. Мы так и говорим дома, я родителям, она своему супругу, все, мы ушли на фронт. Мы так говорим, мы и все, мы туда уходим. У нас даже повар есть сейчас, который вот там. И мы делаем как? Допустим, Светлана ночью работает, я а в вчера. течение дня обслуживаю клиентов Считаю, все консультирую Потом я ложусь спать Там же на работе Света считает Ни разу не было, чтобы там были какие-то э, придирки К нашим бизнес-планам Наши бизнес-планы висят на сайте Минсихоза России э, Поэтому как бы, мы свою работу Всегда делаем честно Люди нам верят ну, Так, чтобы сказали, что вот они у нас там Взяли больше положенного деньги там, За беспланы Или какие-то Откат и так далее, никогда такого нету. А вот сейчас получается, мало того, что наша работа фитовская стала. Сейчас еще нам по грантам заморозят. Мы просто имя потеряем, скажут, вот я из-за них участвовала. Все потеряете. Да. Фермеры скажут, я участвовала, а они замараны. Зачем я даже буду к ним документы нести, если их лично обыскивают, обыскивают, узымают. Не буду я у них обслуживаться, буду обслуживаться в другом плане. Тогда что нам, котелки собирать, уезжать отсюда? Да, ваше мнение вот, с этой позиции, с которой вы, о перспективе этого уголовного дела вообще? Честно, мы даже не знаем исход вообще этого уголовного дела. Я вообще даже боюсь предположить, что вообще будет, и не забегая вообще вперед. Пока вот только завтрашний день. На завтрашнем дне пока у меня только все останавливается. Дальше я не знаю свою судьбу. Вот так. Есть ли еще что сказать? Ну, единственное, что хотелось бы обратиться, ну, мы к интернет-сообществу уже обратились вчера. Мы ну, даже здесь. сами, честно говоря, не ожидали. Мы думали, это все в рамках Калмыкии пройдет, а нам уже из России поддержку хотят оказать там и такую юридическую правую международной организации, мы даже честно не ожидали вот такого. Мы вообще рассчитывали на фермеров. Даже в первое обращение, я же говорю, земляки-фермеры, мы к вам обращаемся. Вы нас просто знаете, вы нас поддержите. Вот, поэтому как бы сейчас только единственное, мы хотим поблагодарить всех, кто отзывается, всех, кто в нас сомневается, пишут там, ну, просто так не заведут дело и так далее. Мы готовы с любыми, пускай даже э, сами вывезем на наши газели людей, пускай проверят. Мы это все покажем и так далее а вот обратиться хочется именно вот к сотрудникам но не к целой системе а вот точечно видим. Э, видим. да и каждый вот все равно сейчас это все увидит э, именно те кто вот уже непосредственно с нами вчера общался до этого общались те ребята которые нам говорят чата вот нам вас жалко мы видим что они по-человечески они нас понимают кто-то говорит э, дичата мы знаем вашу работу, Ну, если что, там вы не там не держите зла. Человечески и, и у нас к ним претензий нет. Мы понимаем, работа. Поэтому именно вот наше обращение вот к каждому, они поняли, о ком речь идет эти сотрудники, подойти вот просто вот объективно вот к этой посадке. Возьмите нас, возьмите за руку. Не хотите нас, если будете думать, что мы будем доказывать свою работу всячески. Возьмите кого-то из тех работников, кто работали. Ни один не скажет, что... Нам они приехали и сказали: вот тут три полоски посадите, а сто гектар оставьте. оставьте. Такого никогда не было. Мы, наоборот, возвращаем ругаемся где-то в снег там. Даже у меня есть видео. Я сижу в машине и вот до такой степени шатает машину вот этим песком в снег. Даже, вы вот, знаете, это вообще, конечно, не в интернете вообще такие вещи говорить, да? Но тем не менее вы поймите, там работают женщины, молодые девушки так как работы, допустим, нету, да, в такие сезоны. Так они задействованы, там, в СПК в сезон, э, еще там, вот, допустим, на орошении и так далее <coughs> задействованы. Но мы приезжаем в такие сезоны, когда как раз работы нету. Даже, знаете, вот это вот, нас поймут именно степняки. Элементарно, молодым девушкам или бабушкам в туалет сходить, это надо, вот, знаете, идти за горизонт, потому что это ровный бархан. Вот вы вот представьте условия вот такие, в которых находимся. Потом бывает... Плохо у нас одному человеку стало. Мы в срочном порядке, с участка, у него сердце было от вот физической работы, ехали срочно-срочно в Бергин, чтобы потом перевести его в Цыганаман. Вот, Но ну, мы, ну, мы не жалуемся. Работу нет, нет, нет. мы свою любим. И мы ее знаем, и мы ее делаем. На самом деле лучше работать в степи. Мы за вообще, за процветание степи вообще, в республике в целом. Почему решили заняться витамина Забыл за это плохо начать. Вот честно, сначала мы хоть именно вот я, это уже без света, да, я одна начинала. Почему? Потому что приходили, мы консультанты, в первую очередь мы были консультанты раньше, и приходят у нас консультируются по фито. Но я не зная эту программы, я не могла консультировать. И да, когда честно. другой фермер делал, я просто с ним поехала сама практику получить. И мне понравилось, знаете, вот честно, когда даже мы в 6 выезжаем, там 7-8 уже участвуют. Воздух такой, вот это стиль. И сами сельчане люди, наши калмыки, они такие простые, такие истории классно рассказывают. На обеде мы можем гитару с собой взять. Вот как будто это советское время. Это настоящая жи жизнь, да? Да. И мы, честно говоря, когда вот уже дело к концовке, когда надо транспортировать хостехнику, да, людей и все. Мы так не хотим ехать в листу, вот честно. Хотя я городская, в школе в городе училась, в садик здесь ходила. Вообще, моя сельская жизнь началась я Шалты, когда я закончила уже Новочеркасскую министративную академию. Приехала в Яшалту, влюбилась в село, я и люблю село. И вот если мне сейчас дадут такую возможность, езжай в село, вот, ты докажи свою вот, привязанность к селу, работай. Я готова. Я готова нас Сахман. Мы в этом году нам выпайчат дарили. Там, козленка, ягненка. Мы их выпали. Нам это нравится. Я, я очень хочу уехать в село. Очень круто. Ну, девчонки, на этой... Ну, типа, позитивный мы заканчиваем. Я желаю вам удачи. Спасибо. Желаю вам удачи, чтобы эта беда, опасность, которая угроза над вами не надвисла, обошла стороной, чтобы действительно вышла так, как говорите вы. Удачи вам, спасибо, что пришли. Вы смелые. Самое главное, вы смелые, вы пришли. Спасибо огромное. Ну, а я смею предположить... Поскольку у нас дело возбуждено по инициативе прокурора, по прокурорской проверке, и правоохранительные органы не могут отказать в рамках статьи 37, я смею предположить, что с учетом своего опыта, то, что это не просто так. И подтвердить по вашу версию, что это не просто так в отношении Гоила Цегоменко начались гонения. Здесь ее гражданской позиции активной. Ну как еще активной? Ты, ты, ты, да? вы, вы и там находитесь. И здесь, да? Не, вот, и что касается, улица. вот сейчас небольшую ремарку внесу. да, что касается вот именно э, моего участия, да, вот э, на площади, да, или то, что я же написал, я хочу сразу пояснить, тоже в соцсетях пишут, позиция, позиция, позиция. Я не, не с нашими властями, не в политике, я не отношусь к оппозиции и вот хочу прям вот внести вот тут ясность такую, да, что как вообще я оказалась именно на пагоде? я на самом деле провела планерку, ребята все разошлись делать свою работу, я свою хотела работу делать и увидела, что сейчас идет митинг, слушала, слушала, слушала всех и думаю, вот мне тоже что-то хочется сказать, что там я не услышала, просто приехала, никого не знаю, вот ни вас, никого не знаю, я просто вышла, я даже не знала, что вот такие бывают последствия, честно, я же говорю, я настолько уже, несмотря на то, что я в городе родилась и в школе училась, я настолько уже вот сельская, и вот мне нравится эта простота. Вас не привлекли... Я просто вышла, вас выступила. Не... Понял, я вас не привлекли по административке сейчас по уголовке. Да, Спасибо. да, да. Там меня как-то обошли. Спасибо, девчонки, что пришли. Ну, дорогие друзья, ну а вам... Как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мы на них отвечаем. Спасибо, что смотрите нас. Это были у нас Ваида Сагаменко и Светлана.